Мы начали наш маршрут к Бадукским озерам, я вам расскажу потом позже, сколько вообще все это занимает, маршрут этот дневной. Я расскажу вам, как мы начали, чем все это закончится, у нас значит на маршруте Костя, 3 года человеку, Ян, человеку 6, 6 лет. С Анастасия, возраст э, не так. указан, ну и собственно говоря, я. Меня вы знаете, я думаю, уже включил свои гармины. Будем, будем смотреть, сколько у нас чего получится. Так, и время у нас без 10.12 сейчас. Высота 1460 метров. После архиза мы отправляемся в Дамбай. Маршрут недолгий, около двух с половиной часов на автомобиле по горным дорогам. Сам путь этот потрясает и восхищает. Дорога петляет вдоль горных рек и проходит через самые невероятные пейзажи Карачаевой Черкесии. Наш маршрут лежит через Тибердинский государственный природный биосферный заповедник. Вот такое длинное название. И в этой первой части про Дамбай мы отправимся его исследовать. Нет, стоп. Здесь я сделаю замечание сам себе, весь его мы не посмотрим. Здесь 110 тысяч гектар площади, 180 озер, 290 видов животных и 1200 видов растений. Но мы отправимся к группе горных озер, расположенных в верховьях реки Бадук. На маршруте, мне кажется, невозможно потеряться. Потому что тропа достаточно так отчетливо видно И видите, вот такие везде метки. По меткам спокойно ориентируйся, даже дети у меня ориентируются. И много поваленных деревьев. Видите, раз, два, здесь пилено, чтобы не мешались. Но идти приходится вот, подниматься как по лестнице, по корням и камням. Это самое начало пути. Но есть здесь и лавочки. Вот такие деревянные. Очень красиво, очень красиво. Этот маршрут ведет к Бадухским озерам, самым известным озерам заповедника. Он займет у вас 6 часов, чтобы дойти и вернуться. Сам маршрут не тяжелый и подойдет неподготовленному туристу. Рапортирую. У меня прошел час. Я, значит, прошел 1300 метров. И у меня показывает Garmin тысячи высота. То есть поднялся всего ничего. Но на самом деле, мне кажется, что часы мои высотомер врет. Потому что я вижу речку уже так э, существенно внизу. То есть я думаю, что я поднялся выше, но часы меряют какую-то высоту нигде я нахожусь, а вот что-то между. Я уже переодел шорты. Одни шорты поменял на свои веселенькие шорты. Мне очень жарко. То есть я поднимаюсь, люди идут в некоторых спортивных костюмах. Я не знаю, как они это делают. Я все себя снял бы и шел бы просто тут голышом. Иду до озер. Там шезлонги, конечно, мохито. Я лягу там на шезлонге себе на озере горном и буду подтягивать мохито. Вот такой у меня план сама тропа к озерам ведет через хвойный лес и где-то через один километр от старта выходит к реке когда будете подниматься к озерам по тропе а вы будете подниматься перепад высот составит 600 метров 1800 метров нас ждет еще один мост уже не подвесной и тут мы переходим через речку и уже идем по другой стороне небольшой привальчик с лавочками ребята сидят там кто перекусывает кто отдыхает Вышел из леса на каменную долину. И, судя по всему, что поменялось у меня тут природа скоро меня что-то ждет интересное. Три километра я прошел, три километра 40 метров, два часа. И сейчас скажу вам два часа и высота 1843. Поднялся я на 519 метров. километра 100 метров я прошел 1855 метров высота и поднялся на 540 метров здесь находится первое озеро конечно же я искупался Кстати, немного людей купается всего купался я еще одна девушка это вот кого я видел Представьте, что некогда здешние ущелья Хаджибей и Бадук были заселены аланскими племенами. Было это в пятом-восьмом веках, и озер здесь тогда не было. Сейчас же здесь более полутора сотен озер, и большинство из них находится на высоте выше 2000 метров. Озера здесь образуются на месте недавно растаявших или вблизи существующих ледников. Так, в принципе, возникает большинство современных озер. При температуре воздуха в 20 градусов температура воды около 7. И если вам захочется здесь порыбачить, то удочку брать не стоит. Рыб ни в одном из озер нет. Несколько насущных вопросов, которые могут у вас возникнуть, если вы только собираетесь приехать и посмотреть, допустим, озера. В чем идти? Ребята, вот посмотрите на меня, в чем я иду. Да, то есть это кроссовки спортивные, беговые. Что-то там сверхъестественное не надо. Я видел даже ребят, девочек, которые в шлепках шли. Как бы, come on guys, но можно и в шлепках, понимаете? Если не торопиться, не хардкорить, в принципе... Тропа под силу всем. Я видел, как бы и с ребятами, и с детьми. Я своих оставил внизу, потому что у меня одному три года, ему еще тяжеловато. А вот в принципе, если 5-6 лет, дети могут пройти этот маршрут. Обязательно с собой берите воду. Ну, как бы многие набирают из озер, прям вода ледниковая. Что касается комаров и всякой этой нечисти летающей. Ребята, не пшикался ничем никаких аэрозолей спреев не брал никто меня не покусал все абсолютно нормально в архизе кстати позавчера тоже пошел я ничего не брал никаких аэрозолей